Так, сейчас, наверное, будет один из самых быстрых раундов Да, это, конечно, не 10 секунд Ну а том эйсе Чуточку позже Так, надо будет залететь Что мне понравилось здесь Мне достаточно было просто зажать Третий сам вылетел на хэдшот Вот, собственно, и все Сейчас покажу вам реальную тактику для атаки на точку 2 на карте пирамида. Что интересно здесь, прежде чем заходить на бленд, нужно пару секунд постоять за этим укрытием. Дело в том, что в игре очень много рашеров, которые высовываются, и увидев, что на них бежит толпа, они просто текают. Их-то мы ловим прямо на перезарядке. Ну а дальше по ситуации, здесь я решил просто через туннель пройти. И конечно, зря побежал. Да знаете тот самый момент когда просто решаешь рискнуть и неожиданно выйти на врага причем очень быстро это делать я совершенно не знал что меня ждет впереди но риск в общем оправдался это эйс а теперь малюсенький фрагмент о том как мы играем рм как Yeah. Yeah. Yeah. я даже не знаю как вы отнесетесь к такому эйсу да это но ну зажим но как это прикольно выглядит <continues> Давай. Где она? Ну их нахер эти рамки, давайте просто паблик поиграем на переулках Блин, здесь так много нубасов, которые выходят на рынок и дальше не знаю, что им делать Так, ну хоть гранаты кидают Вот, кстати, один из них Ага, медик остался, нашего задефали Сейчас самое главное просто бомбу забрать Опа, он кого-то резает. И сейчас, наверное, убежит. Он может быть за углом. Оглушку. Вроде бы нету. Все, сейчас осталось бомбу поставить. Ага, он на респу убежал. Минку на всякий случай. И еще одну. Опа, добегался парень. Мне вот интересно, какие у вас появляются мысли, когда вы встречаете вот такой составчик на РМ? Ничего не напоминает? Не, не Раунд так, первым делом тот самый прокид кургона. О, закоцал кого-то. Да. Да, а. да, да, да, да. Все-все. Я рассказал нам, да. Ты такой нахуй уби... Все, я убегаю, нахуй. Наш отряд рамп. Мы проиграли. Так, еще раз, но уже гранату. Интересно, попаду в него. Гранату. Прокид сработал. В общем, по ходу игры выяснилось, что подрубали еще двое человек, помимо ромба. Одного из них, кстати, забанили, вот этого с парой который. Но я не понимаю, почему не забанили остальных, ведь репорты кидал на всех. Ладно, бог с ними читерами. Просто хотел добавить, завтра будет стрим, запущу где-то около 14.00, приходите. Кстати, ролик с самым эпичным, наверное, взрывом появился уже с правой стороны. А итоги прошлого конкурса уже на втором канале, ссылочка в описании.